после короткой поездки двухдневной, значит, система, разработанная нами спиральных зеркал, начала работу. Вот, в трех городах, поэтому будет она эта работа происходить порядка трех-четырех месяцев. Я хочу сегодня вас познакомить с новым зеркалом, которое мы создали в процессе наших исследований. И отработки материалов, это э, зеркало МГ и мы его назвали Куполь. Э, здесь соединены две системы, это Купол, э, слово КУ обозначает я здесь, я на приеме, э, я онлайн. Поль это полостные структуры, то есть э, вот такая система у нас получилась из двух э, систем. Сюда помещается человек, вот. выбирает ориентацию по сторонам света. Садится в центре купола, он также может подняться, работать стоя в этом куполе. Далее, что будет происходить? Что мы заметили? Значит, идет очень.. Интересная преобразовательная работа с физическим телом, а купол работает с нашим мозгом, с нашим сознанием. То есть идет калибровка наших двух полушарий. Большое спасибо, спасибо за внимание. ТМС, всем привет.